Здравствуйте! Вас приветствует Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. Сегодня мы хотим познакомить вас с самой простой стратегией инвестирования, которая основывается на компаниях из индекса Dow Jones. Уверен, что название этого индекса известно практически каждому. И стратегия это подходит даже для новичков, которые практически ничего не знают о фондовом рынке. Для подбора надежных компаний для вашего портфеля мы предлагаем использовать наш проверенный инструмент. Проходите по ссылке и можете подробнее ознакомиться с ним. Ну а если совсем нет времени, то мы поможем подобрать портфель, дадим вам список надежных компаний для инвестирования. В индекс Доу Джонса входят компании мирового уровня, самые крупные по капитализации компании, которые имеют непререкаемый авторитет. Ну и с этим индексом как раз связана самая простая стратегия. Называется она «Собаки Доу Джонса». И заключается она в том, что необходимо из этого списка компаний выбрать наиболее доходные по дивидендам компании. Они находятся в этом списке. Давайте посмотрим, какие же компании выплачивают наибольший процент дивидендов. Выберем десятку этих компаний. Вот компании, которые выплачивают максимальные дивиденды, начиная с 8% и заканчивая 4%. Так вот, вам необходимо свой капитал, свой депозит в равной степени разделить между этими компаниями и купить акции этих компаний по одной, ну или сколько там получится. Следующий шаг, который вам необходимо сделать, это через год, а именно в это же время. Лучше, конечно, использовать конец года, скажем там, 31 декабря, и в этот момент сделать ту же самую процедуру, которую мы сделали только что взять индекс доу Джонса отобрать самые доходные по дивидендам компании и совершить ребалансировку то есть те компании, которые вышли за десятку по дивидендам, их продать, а те компании, которые вновь появились, которые вошли сюда, то их докупить. Вот именно в этом и заключается вся стратегия инвестирования. В ней есть рациональное зерно, потому как вы вкладываете свои деньги в компании с мировым брендом, и которые уж точно на рынке будут еще долгое время, либо погибать они будут настолько долго, что вы своевременно это заметите. Допустим, вернемся на год назад и посмотрим, как выглядела десятка лучших по выплате дивидендов компании из Dow Джонса. Вот эта десятка, вот цены, по которым мы допустим, купили дивидендная доходность и в процентах. Так, Прошел год и в этот же день мы, не открывая и не заходя на биржу, несмотря график, в этот же день выходим и смотрим, что на сейчас десятка изменилась вот таким образом. Зелеными отмечены те компании, которые остаются в нашем портфеле, ну, а белым здесь, которые компании нужно докупить и из прошлого портфеля исключить те, которые здесь отмечены красным цветом. Это три компании. Мы купили их вот по этой цене прайс. продаем вот по этой текущей цене, именно вот в этот момент. И видим, что мы фиксируем здесь минус. Вообще, в принципе, за год у нас накопилось в виде дивидендов 28 долларов от вложенных нами 685 долларов. Это мы купили по одной акции каждой компании. И в целом это 4%. При балансировке мы продаем по одной акции трех компаний. Ну, то есть три компании уже теперь не удовлетворяют условиям нашей стратегии. Мы их продаем, получаем минус 25 долларов, а это значит, что из общей дивидендной прибыли 28 долларов нужно вычесть 25. И в целом мы э, остаемся в прибыли 3 доллара на вложенные 685 долларов. А это прибыльность за год 0,45%. То есть 0,5% при этой стратегии мы получаем в год. Плюс нам необходимо добавить еще... 317 минус 3 – это 314 долларов, чтобы докупить еще 3 акции в наш портфель. И хотелось бы сразу сделать поправку. То есть, получив такой вот э, нежданный кризис в подарок, мы все равно остаемся в плюсе. Это что значит? Значит, стратегия работает. Э, Не невысок, высокая прибыль, но прибыль все-таки есть, даже в условиях кризиса. Если такой процент доходности вам кажется маловат, то проходите по ссылке, узнайте и другие стратегии инвестирования, а также заполните анкету и мы обязательно дадим обратную связь и подберем вам оптимальный вариант инвестирования своих средств.